А перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас подписаться на канал моего друга Мистер Роффл. А, здесь он снимает всякие видео по КС, по Майнкрафту. А, в общем, буду благодарен, также он по фортнайту делает. То есть мы с ним вместе кооперативим. Вот. Окно. Ну, как, бля, забей пухой. Просто как бы ищут лобби, лол. <Sultan mulher |notimestamps|> <crawling Teen Empire> Ты чё к него пинг, блядь, у него опять... Чё нахуй? Че я так хоро? ха бля Да блять, сука Ну я ебал все ха ха Бля ха что ты с пингм? Бля, Жаку не слышите, я так гагачу, сука, на стриме. Здрасте, я, я, я вас приветствую, мне смешно пиздит. Блядь, жо в подъезде играет, у него, сука, дождь там начался или ветер. Он походу, там, это, бич-пакет, походу, с этими, с бомжами, блядь, делят его. Старичок, идем на пикничок. Я сейчас, смотри, сейчас, я сливаюсь, это все. Мне, мне такой неинтересный режим просто. Я вообще с детства не люблю рубс винги. Mm -hmm. Да, я их не люблю. Она на роде держится. Ты сразу же будет пизда, там. Адский разгон, там, налей. разгон, нам пизда! Swat's Row. Давайте жирную Санту. Смотри, смотри. И чё? Чё, чё это за кокаиновые дорожки? Зачем ты ему руку... Зачем он, смотри, ему ногу оторвал? Зачем ты ее в задницу ты пихаешь? Не надо. Стой. У меня... Не, знаешь, так, так плавно зато... Сломой играешь. Не, если сломой, там наоборот больше FP. Ну, нужно FPS. Тихо, тихо, тихо. Там будет слишком громко, да? <со건> <со건>